Привет, меня зовут Алексей Петрухин, и сегодня я буду собирать коптильню из нержавеющей стали. Я думаю, большинство из вас любит копченую рыбу, мясо, а самое главное, сало. С тушеными бобами и чудным кианти. Если ты любишь сало, ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Ну а мы начинаем. Чтобы изготовить коптильную, нам понадобится металл. Этот металл я заказал у своего знакомого, и мне нарубили его в нужный размер. За свою карьеру я изготовил не один десяток коптиль, и у меня образовался свой стандарт. Получается 500 на 300. Боковые стенки у меня идут 300 на 300, а вот это вот 500 на 300. Почему именно этот размер? Ну, потому что он не занимает много места в машине на даче, дома. Помимо того, он может служить не по прямому назначению, а как ящик. Туда можно что-то складывать, но это уже решать вам. Так что начнем собирать. Для этого нам потребуется ровная поверхность, после чего мы начинаем раскладывать картину. По бокам мы выкладываем боковые стенки толщиной 2 мм. На днище берем потолще, в моем случае это 3 мм, потому что днище подвержено всегда термическому влиянию, и оно начнет со временем прогорать быстрее. Прихватываем, делаем 3-4 прихватки, этого будет достаточно. Потом берем другие боковые стенки и кладем вот с этих сторон, и также прихватываем, и после чего мы собираем это дело все в коробку и даем сверху еще четыре прихватки переворачиваем и хватаем уже по периметру теперь я делаю прихватки по периметру делаю их почаще чтобы в дальнейшем металл не расходился, и процесс сварки проходил комфортно. Короче, прям был по кайфу. После того как мы сделали прихватки их нужно зачистить потому что оксидная пленка будет мешать сварочному процессу на них просто будет шок расходиться и будет некрасивый я буду пользоваться привычными мне материалами это шварц ролик и скотч брайт без защиты конечно работать опасно мы привыкли так работать на им так что нормально когда работаете с такими дисками не забывайте убирать оборота на минимум с этим диском можно работать и на 3000 но вот с этим лучше работать на единичке на 1000 И все, теперь коптильня готова к дальнейшим действиям, к сварке. Ну а теперь соберем крышку. Ее нужно сделать побольше, 510 на 310. Это делается для того, чтобы она ходила свободно. По бокам мы возьмем полосу 20 мм, также прихватим, загнем, и это дело все обварим. На крышке я делаю побольше прихваток, так как пластинка меньше будет ее тяжело гнуть и она будет ломаться Все. крышка готова ее нужно будет зачистить также ну а теперь перейдем к самому процессу сварки а поможет сварить эту коптильню чемпионка россии 2018 года диана багаудинова Диана Багаудинова. <свят> Привет. Привет. Ну вот, мы и собрали данную коптильню. Спасибо тебе, Диана. Коптин, здоровья. До встречи в новых видео. Пока. ну прямо это кемпи <смех> <смех> ну по любому кто то в комментариях напишет <смех> <смех> диски наверное подбирали для кемпи